Привет, народ! На связи, как обычно, Антон. Шевроле Камара, Bugatti Veyron, Шевроле Корвет, шикарная реплика тягача. Как вы уже догадались, в этом выпуске я покажу вам невероятные мини-машины, которые уж поверьте мне, не раз заставят вас удивиться. А впрочем, смотрите сами. Если вам понравится этот ролик, не забудьте поставить ему свой лайк и подписаться на мой канал, чтобы и дальше смотреть крутые подборки. А также не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей. Ну все, погнали! йоу йоу -йо, чуваки! Как вы относитесь к дрифту? Я вот обожаю, поэтому не смог не добавить в выпуск такую потрясающую тачку. Конечно, токейский дрифт я вам не обещаю, но жару она точно даст. Это мини-тесла, которая заточена специально под дрифт. Вы прикиньте, это далеко не детская или игрушечная модель. На ней вон какой-то здоровяк гоняет. Врум-врум! Чтобы входить в повороты, на задние колеса парнишка надел рукава из ПВХ. Также ему пришлось поработать и над рулевым управлением. Вот что я называю «алмазные руки». Тачила получилась просто чумовой. Даже как-то в голове не укладывается, что в ее основе лежит, по сути, уменьшенная копия реальной машины. Помогите мне кто-нибудь подобрать мою челюсть, потому что она у меня отвалилась при виде этой красавицы. Просто на секундочку представьте, на дворе 1920-й. Вы шляпой на голове и сигарой в руках разъезжаете на вот этой вот удивительной ретро-тачке. Но это же отвал башки! Представляю вашему вниманию реплику Model T, или по-другому Тин Лизи, ретро-автомобиля, выпускавшегося компанией Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. Автору удалось реализовать идею на все 100, а то и 200%. Я чуть было не подавился, когда узнал, что эта малышка не только отлично гоняет, но и дрифтует. Дрифтует, Карл! На боковую сторону капота нанесена надпись «10». Также у машинки ретро-руль есть небольшой багажный отсек и даже стекло спереди. Короче, мой внутренний ребенок доволен. На очереди мини «Шевроле Камара». Ну, хотя как мини? Я бы сказал, что по размерам она совсем чуточку уступает легковым машинам. Удобный такой компактненький вариант как раз для города. А вы бы хотели погонять на такой? Ставьте лайк, если да. Она даже вон спокойно по трассам может разъезжать, и никто не заметит разницы. Причем, как я посмотрю, скоростью комара явно не обделили. Представляю я лицо водителя, которого обгоняет какая-то полуигрушечная тачка. Это не слеза, это просто пылинка в глаз попала. Внутри машинки довольно просторно. Комфортное водительское сиденье, большой руль и даже местечко свободное есть. Правда, отсутствуют окна, нет пола и как-то неуютно. Но это так, мелочь. С внешней стороны все четко, тачка невероятно яркая. Благодаря желтому окрасу ее точно ни с чем не спутаешь. А этот рёв – просто мед для моих ушей. Ничего себе заявочка! Кажется, тут подъехал мой фаворит. Это тягач Скания. Я вот сравниваю его с оригинальной моделью и вообще не вижу разницы. Окрас, детали, форма – ну просто рай для детишек и не только. У машинки очень реалистичный перед. Есть фары, поворотники, окна, проработан салон. Не, я не верю, такое невозможно больше всего меня почему-то впечатлил именно окрас такой насыщенный вишневый цвет мне кажется что создатель такой машинки явно съел собаку в этом деле или продал душу дьяволу потому что настолько повторить детали способен не каждый кстати говоря тягач реально можно использовать для перевозки каких-нибудь мини-машинок или различных грузов ну там как вариант игрушек было бы круто своими глазами посмотреть на это зрелище Поторопился, кажется, выделять фаворита. Ну что ж, встречайте очередного моего любимчика – кабриолет «Шевроле Корвет». О да, я уже представляю себе, как на такой тачке гоняют настоящие бруталы под кайфовую музычку. Крутые такие в очках. Просто обожаю такой вайб. А о чем вы думаете, когда видите такую машинку? Расскажите в комментариях. Но вернемся к нашей красотке. У нее просто крутейший салон, выполненный в красном цвете, как и весь кузов, с кожаными сиденьями, встроенным динамиком, детализированной водительской панелью. Ну, короче, здесь есть то, что должно быть у настоящей тачки. А фары? Вы уже заценили эти ретро фары? Это просто пушка. Оказывается, мини-машинки могут быть не только красивыми, но и полезными, хотя... Кто об этом вообще парится, когда видит какую-нибудь балдежную тачку? Но все же я бы очень хотел разбавить выпуск таким вот грейдером. У меня даже язык не повернется назвать его детским, миниатюрным или вроде того. Это настоящая рабочая машина, которая реально пригодится в хозяйстве. Если что, грейдер – это тяжеловатая, но в то же время мобильная спецтехника. Она может использоваться при строительстве, причем как при дорожном, так и, например, при возведении зданий и сооружений. С помощью грейдера выполняется планировка поверхностей и откосов, выравнивание дорог и площадок, а также многие другие задачи. Как вы понимаете, поскольку большую часть времени приходится работать на сложных неровных поверхностях, покрышки здесь имеют высокое значение. Впрочем, грейдер этим не обделен. У него широченные колеса, есть фары, удобное местечко для водителя, всякие рычажки. Эх, вот бы, блин, мне такую машину на дачу, я бы всегда только с радостью что-нибудь делал. Вы меня, конечно, извините, но это, блин, просто чертовски круто. Вы только посмотрите, что я для вас нашел. Это электрический концепт от Toyota Camato 57S. Родстер представлен в двух расцветках. Есть вот такой вот черно-красно-серый-белый, а есть радужный. Но я, как настоящий мужик, конечно же, выбрал первое. Ладно, шучу, просто захотелось чего-то побрутальнее. Автомобиль имеет спортивные задатки, но при этом я бы все же назвал его семейным. Прокатиться на нем по парку или на закрытой площадке – одно удовольствие. Что касаемо внешнего вида, машинка состоит из 57 съемных элементов, благодаря которым можно собрать свой идеальный дизайн. Сиденья в салоне расположены в треугольном порядке. Одно сиденье спереди и два сзади. Ускорение и торможение осуществляется педалями. Взрослый человек может помочь в управлении автомобилем, находясь на заднем сиденье. Назвать это творение игрушкой очень сложно. Трехместный аппарат оснащен электромотором, настраиваемым водительским сиденьем, светотехникой и так далее. А ну-ка, независимые эксперты, дайте ему свою оценку. Честно признаться, ребят, я просто сохну по крутой грузовой технике. Я просто физически не смог пройти мимо конкретно этого грузовика. Вроде со стороны он не кажется каким-то сверхъестественным, да? Просто красивая мини-игрушка. Но вы только зацените, что может этот малыш. Спокойно откидывает переднюю и заднюю части, сам включает мигалки, открываются двери. В общем, будто взяли какой-то реальный грузовик и уменьшили в несколько раз. А оранжевый цвет добавляет ему особого шарма. Смотрю я на эту машину и не могу нарадоваться. Вот просто все в ней супер привлекательно. Даже те же колеса, вроде ничего особенного, но что-то в них будто бы есть. Красивый мотор иные внутренности, которые виднеются, когда машина стоит на месте в открытом виде. В общем, суперская работа. От меня создатели красавчика точно получают лайк. А это самый безумный на свете Гольф мобиль для закоренелых фанатов Бэтмена. Да, я уверен, таких здесь немало. И хоть я не считаю себя таковым, но слюну упустил. Первое, что бросается в глаза при виде такой машинки, это ее экстравагантный внешний вид, который практически ничем не выдает в ней ее истинное предназначение. Но опять же, вот это разве кого-то волнует? Меня, например, нет. Это настоящий бронированный монстр, выполненный в стиле человека-летучей мыши. Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 6 лошадиных сил, который позволяет развить максимальную скорость в 58 км в час. Ага, ну как вам такой гольфмобиль? Но быть честным, несмотря на реально зачетный видок, для гольфа он будет, конечно, не так удобен, как традиционный вариант. Так-так-так, а тут у меня ход рот для детей. Фух, даже не знаю, с чего бы начать. А нет, знаю. Те, кто уже достаточно давно меня смотрит, знают, как я люблю придираться к тому, как выглядит салон. Наверное, для меня это одна из важнейших частей. И неважно, игрушечная машинка, мини или настоящая. Здесь он просто потрясающе проработан. Кожаные стенки, просторное кожаное сиденье, зеркала заднего вида, удобный руль. Даже водительская панель и та детализирована. Есть всякие переключатели, кнопочки. Вот что я называю законченный вариант. Окрас просто пушечный. Черный с красными элементами белого. А еще все это так потрясающе переливается на солнышке, ну обалдеть. Короче, завидую я этому парнише, что будет рассекать на такой ласточке. Не будем сильно далеко уходить от темы грузовиков, поэтому я вам по-быстренькому покажу еще один крутой вариантик. Признаться честно, я понятия не имею, как он называется, но его внешний вид говорит все сам за себя. Шесть широких колес, яркий дизайн, широкое лобовое стекло в совокупности с такой же широкой решеткой посередине, вместительный отсек сзади. Будто взяли все основные черты грузового транспорта и соединили их в одно, создав что-то идеальное. При этом сделали таких размеров, что грузовик кажется совсем небольшущей машиной, а более компактной, но в то же время не теряющей своих возможностей. Не знаю, как это объяснить, но думаю, что вы меня и так поняли. На очереди симпатичный Чеви Гольфкар. Такой он яркий, солнечный. Я может не шарю, как должны выглядеть традиционные модели, но это меня очень цепляет, особенно ее перед. Все эти изящные линии, круглые фары, ну красота же. На машине предусмотрена сигналка, есть зеркала заднего вида, багажник для различных принадлежностей, а также два простых кожаных сиденья. Вышло очень круто, ретро-гольф-машина. Разъезжать на подобном был бы полнейший кайф. Если вы были очень удачливым ребенком, возможно у вас дома был картинг, по которому вы могли мчаться по подъездной дорожке. Что ж, Бугати только что представила потенциально самую роскошную тачку для молодежи из когда-либо построенных. Это именно тот вариант, который заставляет юного водителя почувствовать огромную скорость в крошечном авто. Выглядит Бугати, конечно, как какая-то ретро-модель, будто не способная сильно разгоняться. Но, поверьте, увидев ее в деле, вы возьмете свои слова обратно. Не знаю, как создателям удалось столько крутого уместить в этой крохе. Наверное, они какие-то волшебники. Следующий транспорт понравится всем любителям электромобилей. Философия дизайна этого создания основана на новейших технологиях, стабильности и комфорте. Хоть это и миниатюрный вариант. Прошу любить и жаловать D-Tron S. Электромобиль с 300-ваттным двигателем, качественным литиевым аккумулятором, большой вместительностью и компактными габаритами. Кто придумал это чудо, однозначно заслужил лайка и уважения за проделанный труд. Машинка действительно предельно милая и какая-то аккуратная что ли. С большой улыбкой на лице представляю, как на ней будет кто-то кататься. Вот скажите мне, какая машина является на протяжении многих лет одной из самых быстрых, самых мощных в мире? Это такой спорткар, о котором многие мальчишки мечтают с самых ранних лет. Конечно же, речь идет про и Вейрон. Что же еще? Одни умельцы подумали, что копить на реальную тачку нецелесообразно. Куда быстрее, и что самое главное, достаточно интересно, можно собрать собственный вариант. Вот так и появилась на свет данная мини-Бугатти. Хотя, как мини? Вон, настоящий человек в ней спокойно поместился. Пускай ребенок, но все же. Она легко управляется, не такая быстрая, как оригинал, но все же может дать жару. Круто выглядит и очень приятная в салоне. Все на высшем уровне. Ну и напоследок, народ, я покажу вам ту самую машину, которая является настоящей капсулой времени. Купив ее в 2000-х, при бережном использовании она выглядит не хуже многих современных. По-любому кто-то из зрителей отгадал ту самую машину, о которой идет речь. Это Хаммер. Однако не настоящий, а само собой игрушечный. Он был сделан под, знаете, такой мини-вариант, будто используемый для гольфа. Получил красный окрас, красивый внешний вид с характерный всем Хаммером решеткой радиатора и просторным салоном. Кататься на таком в хорошую погоду по ровной дорожке, либо полю – сплошное удовольствие.